YO yeah! Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда это Денис Сологуб.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 Научить зарабатывать в интернете деньги э, и э, осваивать новую профессию сетевика, чтобы они могли жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. На сегодняшний день наш э, фонд взаимопомощи World Money является э, э, инвестиционно млм проектом. Как вы видите, мы находимся у меня в кабинете, и я хочу просто вас немножко вас ознакомить с кабинетом. Регистрация у нас довольно-таки простая. Вывод денежных средств, регистрация и перевод между партнерами у нас осуществляется. Только через подтверждение вашей почты. Поэтому при регистрации указывайте в обязательном порядке почту Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят. После регистрации, ребята, укажите, пожалуйста, свой Skype в профиле, укажите свою страничку ВК в профиле, укажите свой, пожалуйста, телефон. А для чего это нужно? А для того, чтобы ваши партнеры, которые будут регистрироваться по вашим ссылкам, могли иметь Иметь связь со своим спонсором. У нас бизнес полностью управляемый. И у нас есть площадки, на которых реинвест идет именно по броне спонсора. Ну, следующий этап – это в обязательном порядке. Поставьте, пожалуйста, свой аватар, загрузите. Как только приходит код от вашей фотографии вот на это место, вы нажимаете кнопочку «Загрузить», и ваш аватар загружается. Пропишите, пожалуйста, свои кошельки. Работаем мы с Perfect Money и Pair кошельком. Это вывод. Пополнение у нас подключено. Сафры. Но для того, чтобы пополнить без транзакции, не тратить деньги, вы всегда можете пополнить кабинеты через Пайер нашего фонда и Сбербанк. Вы можете написать мне или Лене или Денису в личку и всегда откликнемся и всегда поможем пополнить кабинет ну и начнем с того что у нас есть две инвестиционные площадки это инвестиции на бизнес в земле и игра сейфы от World Money имеем 8 млм площадок это автоэнерго площадка которая Вход составляет на нее 30 тысяч, и с малым количеством партнеров за один круг вы зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. И площадка World Money – это площадка, на этой площадке разработано 18 стратегий. Вы можете выбрать любую площадку, любую, вернее, стратегию и зарабатывать с малым количеством партнеров, выйти на доход за один круг, вы делаете 86 тысяч, и плюс у вас активируется… За 20 тысяч площадка Golden Ring, а где у нас? Зарабатываем очень крутые деньги. Есть площадка социальная, это площадка ПД. И только на этой площадке у нас есть абонентская плата каждые 14 дней подтверждения активности. И прежде чем активировать эту площадку, подумайте, сможете ли вы каждые две недели оплачивать 100 рублей. а Только потом можно ее активировать. На этой площадке вы зарабатываете за один круг 3 800, и за 1000 рублей у вас идет активация первого стола на площадке World Money. Есть площадка Golden Ring Mini. Здесь у нас мы сделана она для перехода на Golden Ring большой. Получаем пассивный доход по клеверам. Клевер Мини на три уровня в глубину. И по площадке клевер. Заработок здесь, на этой площадке, не ограничен. Я не могу вам сказать, что вы на этой площадке заработаете. Вот здесь вы постоянно, постоянно и постоянно у вас идут выплаты. Сколько вы будете работать, столько и будете получать. Также у нас есть площадка Golden Ring, который вход на эту площадку составляет 20 тысяч. Выход не ограничен. Здесь вы зарабатываете миллион. Ребята, ограничений заработки у нас нет. Есть площадка Бехома, это отдельная площадка, на которой у нас нет закольцовки. За один круг вы делаете, вход на нее составляет 500 рублей, а в, за один круг вы делаете 3000 рублей. Есть площадка Такая клевер, -мини, как я уже говорила, на этой площадке вход 300 рублей, выход с этой площадки за один круг вы зарабатываете 18 750 рублей. Есть площадка клевер, они идентичны, маркетинг ничем не отличается полностью все а, а, а, как двойник. Вход только составляет 3000, а выход а, за один круг вы зарабатываете 187 500 рублей. На каждой площадке вы можете а, а, купить себе клона только по своему желанию. Нет у нас обязательных прокупок, а, в обязательном порядке прокупка клонов. А, точно так же у нас вывод денежных средств. У нас сколько заработали, у нас нет никаких ограничений, нет никаких проплат и на развитие фонда отчислений, администрации отчислений. Нет, у нас этого нет. И этим мы можем похвастаться. Вы можете активировать любую площадку, на выбрать и активировать, и работать, зарабатывать на этой площадке. Но а те, которые э, еще не слышали, не видели и не знают, э, только потом не говорите, что вы, я вам об этом не говорила. Итак, у нас три дня тому назад объявлен предстарт э, площадки «Автоэнерго мини». На эту площадку можно будет входить э, с 500 рублей. И я вам сейчас покажу, заработайте, как вы всегда видите, что за один круг вы заработаете 39 750, заработок не ограничен, вы этих кругов можете делать хоть тысячу, и, пожалуйста, ваши доходы будут все время расти. Ну и начнем с того, что вы активировали на площадку, зашли на 500 рублей. Ребята, здесь у нас нет привязки первого стола, как на остальных площадках, чтобы стол идет в обязательном порядке, покупка первого стола. Нет, вот именно на этой площадке вы можете купить первый стол, вы можете, минуя первый стол, купить сразу второй, минуя эти два, вы можете купить третий, любую, можете купить даже четвертый и работать, приглашать на 6 тысяч и сразу же выходить на стол выплат. Здесь у нас нет никаких ограничений. Итак, вы активировали первый стол за 500 рублей вам приходит первый партнер, и у вас идет реинвест за спонсором, идет реинвест спонсор. А вот второй партнер и третий партнер вам дают 1000 рублей, переход на второй стол. Как только первый партнер закрыл свой первый стол, он приходит и становится на это место и приносит вам 750 рублей на баланс для вывода. 250 идет вашему спонсору. Второй партнер закрыл первый стол и приходит становится на это место. У вас идет 1000 накопительный. Третий партнер закрыл первый стол и приходит становится на это место. У вас 5000 рублей накопительный, которые дают вам переход за 2000 именно в третий стол. Этот стол полностью накопительный. Он накапливает деньги для того, чтобы вам э, были выплаты именно с пятого стола. Итак, первый партнер закрыл свой первый стол, вернее, второй стол, и приходит, становится к вам на это место. А второй партнер, как только закрывает свой первый стол, Вернее, второй стол, прошу прощения, и приходит, становится на это место. И третий партнер закрыл свой второй и пришел, стал на это место. Ребята, именно вот с этого стола, со второго стола вы зарабатываете полторы тысячи. На баланс у вас идет на вывод. А где эти, значит, 750 рублей идет с первого партнера и плюс по 250 идут реферальные 3. 3 по 250 – это 750. Итак, вы с одного этого стола, со второго заработали уже 1500 рублей. А потратили вы всего на вход 500 рублей. Итак, вы перешли на четвертый стол. И приходит у вас, закрыл третий стол первый партнер. И приходит, становится к вам на это место и приносит вам сразу же 3000 на баланс для вывода. А и тысяча идет а, на а, ре, спонсору вашему, прошу прощения, спонсору идет вашему. Второй партнер закрыл свой накопительный третий стол и приходит, становится к вам на это место. И у вас идет 6000 тысяч, а со второго и с третьего идут в накопительный и на переход в этот шестой стол. И плюс у вас идет реинвест на третий стол именно по броне спонсора Даже если у вас нет третьего партнера, он только пригласил два партнера, а еще не успел пригласить третьего, вы можете выставить бронь ему сюда, и помочь ему, и он придет же, станет вам на это место. Это очень удобный реинвест, ребята, выгодный. Итак, вы здесь заработали со второго 3000 на баланс для вывода, и 1000 идет на вашему спонсору. Итак. С этого партнера тоже со второго по тысяче. И с третьего идет вам, ребята, так как ваш, вы спонсор. Первый партнер закрыл свой четвертый стол и приходит, становится на это место. Приносит вам 12 тысяч. Второй партнер закрыл 12 тысяч. Третий партнер 12 тысяч. Итого вы с малым количеством партнеров зарабатываете 39 750 тысяч. Есть и очень хорошая стратегия, которую э, вчера мы разбирали на созвоне на командном, которые показывали, что очень хорошо, ребята, заходить именно на первый стол, на второй и на третий. Это э, шикарная стратегия, где вы, всего лишь вам нужно будет 27 командных партнеров, чтобы заработать 39 750 рублей. Великолепная стратегия, и рассмотрите, это не такая огромная сумма, 3 500, чтобы не такая критическая, чтобы ее потратить на вход и сделать себе хороший бизнес. Понравилась именно эта площадка, ребята? Я считаю, что это очень хорошая площадка. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Хорошая площадка. Понравилось? Ставим, ставим, ставим. Да, да, да. Ну и теперь, ребята, поехали дальше. А дальше у нас я не могу просто сегодня не рассказать о нашей площадке любимой Golden Ring Mini. Я ее очень люблю и вы тоже все очень любите. Я знаю, я знаю, знаю, знаю. Итак, золотое наше кольцо. Я рассказываю очень быстро, покажу, ребята, о, о, потому что о, ну, времени мало, нужно о, давать как можно больше информации для того, чтобы как можно больше людей пришло, новых партнеров о, в нашу команду о, на старте именно той площадки «Автоэнерго». Значит, в «Голден Ринг Мини» мы можем войти через удвоитель, Через удвоитель в обязательном порядке вы должны пригласить двоих партнеров, чтобы эти два партнера дали вам переход 4000 в первый блок. Можно? Не покупать этот удвоитель, а сразу заходить. Сократите количество в два раза приглашенных партнеров на 4000. Итак, первый партнер приходит к вам, становится на ваше левое плечо. У нас бизнес полностью управляемый, брони выставляются. Куда поставили бронь, туда и станет ваш партнер, и станет туда реинвест. Итак, в каждом, на каждом столе у нас реинвест предусмотрен нашим маркетингом именно в этот стол. В каждом столе есть реинвест, не так, как в других проектах, а именно в реинвест, именно в этот стол. И как только поставить второго партнера, ребята, звоним своему спонсору, и спонсор выставляет бронь, Именно сюда ваш стал реинвест. А вот под второго выставите бронь третьему. А третий партнер это может быть или первого, или второго, или э, ваш может быть э, партнер. А у первого это будет реинвестное место. И вы выставите реинвест именно своему партнеру первому а, сюда в его же плечо. И получите 3700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка «Клевермини», где вы будете получать пассивный доход на 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А вот четвертый партнер и пятый партнер вам дают вообще двойную выгоду. Он дает переход во второй блок и плюс закрывают ваше реинвестное место. А под четвертого выставите ставите бронь поставьте шестого, а у четвертого будет реинвестное И опять получите уже не 3 700, а 3 800 вы уже получите пассивный доход по клеверам. Итак, быстренько все идут за вами, ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И все это быстро закрывается, и все это идет по одному плану. Итак. Вы выставили реинвест первому и получили тысячу рублей на баланс для вывода. А за три тысячи у вас активируется площадка Клевер, где вы также будете получать пассивный доход 3, на три уровня глубину и плюс реферальное вознаграждение. А вот с реинвеста первого четыре тысячи и плюс восемь тысяч четвертого и пятого партнера, которые дают вам двойную выгоду, у вас 20 тысяч, идет активация Golden Ring. Скажите мне, пожалуйста, ведь согласитесь со мною, что у нас самый короткий путь к серьезным деньгам. Вот, а сюда поставили ребята шестого, а у четвертого местное место это же ваше плечо. И вы получили уже не тысячу, а две тысячи получили по, а, уже пассивный доход по клеверам. Итак, ребята, смотрите, увы, перешли на площадку Golden Ring. Golden Ring. Где наша площадка? Golden Ring. Прекрасная площадка. А теперь поставьте мне, пожалуйста, в чате плюсики, кому нужны деньги от пришел а, к нам фонд именно за деньгами кому нужны деньги ребята поставьте быстро быстро ставим плюсики активнее ребята ставим ставим ставим ставим вот раиса виктория валя так все ребята все пришли за деньгами правильно правильно а теперь закройте глаза вот закройте на минуту глаза и представьте Представьте, что вы держите на руке блюдце, блюдце такое белое-белое, фарфоровое, вот прям белый фарфор, а вокруг блюдца золотая-золотая каемочка, а на этом блюдце лежит большой лимон, вот такой вот большой-большой, вот весь в пупырышках, поднесите вот ближе к носу, поднесите, поднесите, слышите запах? Слышите, слюнки немножко потекли, правда? Правда? Потекли, потекли. А теперь возьмите, возьмите вот остренький-остренький ну, ножичек и разрежьте лимончик, разрежьте. Ну что? Что, слюнки, слюнки потекли, потекли, полный рот, ребята, да? Вот, вот, вот, вот теперь давайте посмотрим, как наше золотое кольцо, которое здесь только... Слюнки будут течь у вас от того, что вам на баланс будет падать по 80 тысяч, по 100 тысяч. Ребята, вот он, ваш лимон, вот он, ваш лимон. и Не один, а несколько лимонов. Да вы здесь заработаете столько, сколько лимонов, сколько а, ваша душа пожелает. Перешли вы на площадку Golden Ring за 20 тысяч, ее можно активировать и отдельно, а, минуя Golden Ring Mini. Просто активировать за 20 тысяч и работать на этой площадке. Пришел к вам первый партнер, а во второго партнера, когда ставите реинвест по броне спонсора, а выставили бронь третьему, а у первого реинвестное место, а слюнки у нас прям текут-текут, полный рост слюник, и получили 20 тысяч на баланс для вывода. А здесь четвертый и пятый партнер вам дают вообще... В двойную выгоду, как я уже говорила, а переход во второй блок за 40 тысяч и плюс закрывает ваше место, плеч, плечи ваши, а вы ставите бронь, поставьте 6 у 4-го и опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. И тут вы получили 20 тысяч, и здесь вы получили 20 тысяч, ребята, все это... По одному маркетинг наш просто предусмотрен. Не надо ничего нигде не меняется, ни на какой ни на каком столе. У нас здесь только два рабочих стола, а это полностью стол выплат. Но пока доходят к нам партнеры на третий э, стол, у каждого уже по 120, по 60, по 80 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы прибежали сюда за «Лимоном». Первый приходит партнер, становится второму реинвест по броне спонсора, а выставили бронь по второго, третьего поставили, а у первого реинвестное место и восемьдесят тысяч на баланс для вывода. Прям слюни потекли-потекли. А 20 тысяч делится, 10 клонов на площадку World Money. А за, тысячу, за 5 тысяч на площадку World Money на 5 стол летит клон. И 50 клонов на площадку ПД. Вот вам денежный рай, вот вам денежный дождь. А 4 ребята, и 5 Четвертый пришел 100 тысяч на баланс для вывода, а пятый 100 тысяч на баланс для вывода. А тут еще у вас реинвестное место. А, и шестому выставили, а у четвертого и опять 100 тысяч. И так до бесконечности. Вот он ваш миллион. Ребята, рассмотрите эту площадку. Не бойтесь больших денег, ведь вы же пришли в интернет. За деньгами, ведь деньги это, пусть говорят о том, что деньги не главное в жизни, но деньги все вопросы решат, все решают деньги, ведь день, миром правят деньги. И осваивайте как можно быстрее профессию сетевика. Те навыки, которые приобретает сетевик, позволяют зарабатывать на ровном месте, в любом городе, в любой стране, в любое время. В сетевом бизнесе есть такая поговорка «Рост закрыл, и рабочее место убрано». Твои знания у тебя в голове. Ты можешь в любом месте, в любое время, любому встречному Просто рассказать, дать консультацию, показать и рассказать маркетинг, получить в результате за это деньги. Сетевой маркетинг, это дает возможность получать профессию 21 века. Это профессия сетевик, ребята, это человеку дает право профессиональный коммутатор и э, коммуникатор и психолог, учитель и маркетолог, экономист и бизнесмен, промоутер и спикер, и продавец журналист и политик, актер. И дипломат, философ, и просто хороший человек. На этом я с вами прощаюсь, ребята, если есть у кого вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните. Я всегда отвечу на все ваши вопросы. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.